Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. и сегодня будем продолжать проходить тотально аккуратный патл-симулятор. Я вам пожелать приятного вам просмотра и приятного аппетита всем кто кушает, А кто не кушает, взять э, классно приехавшую, сейчас жара вообще на улице плюс 40 почти, ну, ну, у нас. Вообще жара такая невозможная. Да. Снимать еще с классом же вкусненько, ну, или мороженое поесть вообще. Ну, офигенно будет. А у нас тут что у нас тут? Ага, на конях двое вот эти две пушки, да, вот эти да Винчи, э -э эти художники тут какие-то, два защитника их и там четыре, четыре мушкетера, да. Ещ вот, вот эти. Ещё. Интересно, что мы можем, в принципе, поставить против? что хочешь, но. Ну, наркотика, наркотика. Сколько у нас денег? Вот, ну главное понять, сколько у нас денег. И все, и там все сразу решится. Что Давайте. У нас в принципе денег хватает, но.. А, пушка стреляет, им плевать. Пушки-то наплевать вообще. Или нет? А, не, пушка сгорела. Нормально. Вот вы знаете, что делать, когда у вас э, вот такие противники. О, это наши, да? Да, пацаны. Нет, я, я не помню что реально. А? А! Поехали. Панк-давинчи. Чего? Такой раз любил я раньше. Мушкетёры. Давайте, пацаны, мушкетеры, Я буду за мушкетёры играть. Давайте тащите. Ну, да, все завалили коня. Всё, стоим. Вот так вот. Сто... Стои, пацаны! Стои! Нормально все, Стои! Нет, бежай, пацаны! нас тут вот, э, хреначат. Всё. Бежим, пацаны. Пацаны, бежим! Бежим! Не-не-не, я не хочу. Все, Победа. Офигенно. Так, что тут у нас? Фу. Какие-то дебилы с, с этими, что это, бомжи какие-то с э, деревяшками, да, продумаешь? Там, да, венч, да, не знаю, там мушкетёры. Там да, мушкетёры, мы это, не зовут. Как... Ну, немножко мушкетёров и чё. А, поедим. Давай его. <звы> Что-то <они> убили его. <звы> э, а, пацаны, чего они убили его? Ч он творит вообще-то? Поедем чё А, завалили его нафиг. Да не, завалили. О, минус два их, офигеть. Так, валим, пацаны, пацаны бежим! Пацаны бежим. На, нафиг, завалил. Да чё вы стоите, пацаны? Пацаны, идем ее... А ну, ч он стоит тупо? убил ну, нафиг, бежим. Как? Как? А, он стреляет. -а, в смысле? Хорошо. Значит, по мы делаем. Данты, мышкетеров, давайте. Там косы какие-то, вы чё? Да все завалит нафиг нас. Все завалили, может сейчас, ну все. Так, короче, надо... То же самое делай, только. Художники, да? Художники, давайте, художники там. Это... <сак> художники, давайте, рисуйте им там, да, мы... мече нарисуй и завалили. Офигенно, да? <ррир dois> да. Ч, завалило? Ч, я завалил его? Мы выиграли, пацаны. Нет, мы... мы проиграли опять. Ну и что за фигня, а? Да я же я стрельнул! Не... Вот не надо, ну все, мне хана. Эй, кей! Эй, эй, эй, эй, -э. иди нафиг отсюда! Иди. Да как это я по голову стрелял? Они бессмертные, я вам говорю, бессмертные какие-то. Художник, отвлекай. Он должен отвлекать. Нифигайся. Полетели в космос, давай. Космос, летим, пацаны. Без плата в космос. Ну, не должно улететь в космос, поэтому нет. Ну, ё ну, ну как-то так. Космос полетел, давай, вс. А какого фига? Ну, ну наверное. И земля полетит в космос, да? Вс! А, они даже в воздухе сдохли, да? А, у них даже шансы на выживание. Некрасава понимает. И чё? И чё тут можно ну, уже же самое сделать? Не, они друг друга поубивают, нафиг это делать. Вс, давай, верт, пойдём. А это обязательно так вверх поднимать? Почему они могут в различных раз держать? Нет, по-моему плохая. <связать> а, так ну, вот неси, серьезно? Они не будут умирать? Ну ладно, <связать> только блокчейн додумается стрелять С мушкетеров у нас вот, да Просто разбросали в разброс, да? Я тоже часы в разброс поставлю Ч там поставлю и вс? Что это такое? Это там Девич? Игрушный танк? И человек в игрушный танк, Ч? Капец. Да поставь ты этого худогика. У нас вот за это Да Винчи сломался. У нас Да Винчи сломался, в смысле? Ч это за банка вообще? Это нормально, да? А ч он не стреляет? Чё? Это так должно быть, да? А там защиту не выезд, да? Давай я отсюда. Ну вс, в принципе, да, а ч не могу делать? Не, даже подойти не могу. Ничего себе там, да это нормально там. О, один чел остался. Получай дави. Э, гнев давинчик. Стреляй, ты бы он один остался. А да убей ты его уже на один человек остался, вот этот. На прям его засетил, на нафиг. Всех убил, кроме одного бессмертного чела. Так, что у нас тут? Вот так вот. А я походу... А чудо такое. Ой-ой, у нас проблемы походу. что тебе надо? что тебе надо, э? Школьник какой-то, школьник какой-то бежит. Чё школьнику надо, э? Он такой... Только... Э! Ты что офигел что ли? Школьник какой-то за мной бежит, офигел за всех. Да не меняй ты не вон! На нафиг завалил я. Ааа, ты че? Эээээ. -э -э -э -э, а че происходит, а? Ладно, все, заводил mm -hmm. какие-то... Ага, понятно Типа у нас это с косой... С косой, за С Виларом, Ну понятно все. Давайте с мушкетером, в принципе. Не, я не хочу за них играть. Э, это что такое? Эээ, в смысле? Я так не договаривал. Ну побивали поубивали нафиг, он даже ничего сделать не может. Эаа, это такое? Что это такое вообще? А что мне с этим делать вообще? художник с этим сделал художник сделал. не сделал немного я полетели в космос давайте пацаны я двойную еще сделаю он на своего не отправить в космос на эм, да не плевать я буду стрелять до последнего Все, полетели пацаны Давай, да на нафиг еще раз полетел. Еще раз полетишь, ничего страшного. Нифига себе! Не понял! Пацаны, это что за фигня-то? Это не смешно, нифига. На! еще раз, двойная. Потом она окончательно идт. Вс, давай, умирай! Что, они что ли, какие-то? Всё! Не, ну всё равно лучики, это хорошо. Блин, ну так тогда делать? Ну хорошо, а? Товальчик. Да даже не дойдет Вот лучики как-то вот так вот делать. Художники пускай идут на процентов. Нет, пацаны, мы не идем никуда, но не идем. Мы будем фигарить издалека. Мы вообще не попадаем к вам. Давайте убиваем его. <Слышен> да как это как то Меня ворону убивают, эти тупые. Это невозможно пройти. Ворону убивают, просто и все. Тут ничего сделать нельзя с ним. А здесь кто-то не победит в этой ситуации. И ну, все, убьют нафиг сразу же. Все, убили его нафиг, да? Ну конечно, ворон убили. Бл***. Что-то фигня происходит, да? Давай на... О, нормально. Я даже не мог подумать, что этот ворон тоже будет убить. Странно, очень система какая-то здесь. Там-то чуть-чуть не хватает, блин. Тогда мы вот так делаем. Все, это самый главный, да? Будут стоять. Да, самый главный, я, я командую вам. Опять вороны. Да нет, это а вороны, все это надо... Если он так хорошо... Воронами ладит, ну Да его подставим, что нет? И вот эти фельдовальчики, не знаю, куда их Окей, защищает. Хотя они защищают, Ну ладно, давайте. ЧЕГО?! А почему прошлый раз было все наоборот? Так, нет, я должен за него играть. Э-э-э, <смех> блин, убивай ты его, ну кипил понял. Ну убивай, сказал бы, ну почему? Да какого фига я за него играю-то? Ничего я сделаю, откинулся сразу же. Нифига сделать не могу, блин. Эти дебилы просто... А почему-то я играю, все хорошо происходит. Это бред какой-то. Магия какая-то, блядь. Только я начинаю. В смысле это кому-то, А я хочу шаровый лучик, тут можно, ну, бы или Чо? Мы кого-то завалили Мы кого-то завалили Пацаны, бегите, я сейчас доху Да в смысле, меня свои убили а да, свои убили Ебилы Пацаны, отходим Отходим, пацаны, сейчас э, нас а? Вставали, пойдём Чаще убьют, да, надо а все, это прыгать. Как этого человека можно бредить? выиграть? Только если они вот тут стоят. Все, я кого-то вам завалил, нормально. Все, я развалил эту фигню. Они заварите забарите меня, вы нубики, вы не умеете А, ты ну как то блин, блин, прям в голову? Я не знаю, вот как тут. Даже нельзя их поставить. Только мушкетера, они хотят, чтобы я только в мушкетера вот, играл. Как? Вот так вот, что ли, может быть? Тут же сразу все стоп, Моментально. Эээ, <Слышко> вс, я все, я помню. Не попадешь, не попадешь. Не попал, ха, ну бегай. Ай, блин, попал. Да <Слышко> на, нафиг развалил твою фигню. Ох, это вообще как вы крикнул-то, я не понимаю. Ну ворачиваться от них, что ли? уже ну, со временем ну тут же их много ну реально даже невозможно это издевайтесь какой то Убивайте этого типита все я его в спину просто Как так пошли вы нафиг это нельзя произойти как они с одной попадут они типа убивают нафиг Знаешь, говорю, поубиваются. Не, не, а, я Гаврюка говорю, мне не умеют. Ну, вздыхают все. Они дипилы, они не умеют лазить. Если не лазили никогда. Не, я буду далеко. Я с буду стрелять. Я вижу, я вижу, вон он. Вон он стоит. Дипилка. На лаге. Все, сейчас поубиваем всех. Идеально, это вот так вот и вот так вот и надо проходить. Я уже понял, как это надо проходить, просто залекаем. Все, идеально, и все, мы победили, получается. Все, мы все убили. Браво. Вот так вот и надо было сразу сделать. Но я не додумался, конечно, с 10, 10-го попытки 10 все додумалось. А до этого не мог. С вами был не убей этого. Да плевать, я же все-таки давичи этот э, офигенный придумал. Она не пробивается, нет, идите на короли, нет. Мы не сегодня, нет. Вы улетаете сегодня отсюда. Я сказал нет. Уезжаем. Король офигел, по-моему, все, вот так вот, по ногам. Офигенно, Да Винчи, спасибо. За такой. Нифига не королевы. Ты ч мы совсем долбанулись? Так я должен всех королев убить, вы ч? Это же 35 торгов, я не помог. Я их своего завалил, спасибо. Короли тут нашая королей, что это такое? Это все всех империй собрались. <звы> Они полюфать вообще на все. Они, блядь, все, блядь. ⁇ -мо ⁇ че, 4-то, а? Вс ⁇ потом усказывают просто, надеюсь. <звы> я мимо, я проиграл, вс ⁇ Короли я проиграл, извините. Можно, я, вс ⁇ уйду кинуть нафиг. Король сколько я один даже не смогу ничего делать. Эй, просто я не бессмертный. Как это вообще выиграть то хе пожалуйста, помилуйте. Помилуйте меня. Вот так. О, двоих королей заболели и что остальных-то пять идет еще пацаны мы придумываемся уйдем отсюда нафиг? а ч ⁇ ж тут четыре да сейчас догнем опять мать все ну просто всех скашивают бессмертный король блять. сколько их тут даже не один десять я промахнулся опять вот понял а вон еще два стоит меня тоже за блин Стреляй, дебил! Ай, не стрельнул, ну как он, Не стрельнул, значит, Вот так вот, значит, у нас Заводил одному Красиво! В смысле, ты живой, как? Ага, обманул тебя тут. Да как я не попал? Вы ч? Да как это вообще сложно, я короля попал! Нет, я, я должен реванш. не реванш Ой, какой... Ну тут вообще никто не успел. Это как на рондок что ли выбирается или как? А тут никто не, не, не, не попал не вообще. своего завалил ну блин. Я своего завалил а идеально просто. О, завалю. Это ничего не того вообще, ни капельки. Ни плюс, ни минус, ни, ни минус, да. <соединяющий> Давай, и вниз. Камон, вниз! Ни фига себе, как тут так, так много стало-то? Так, блин, убили опять! Ну, тут даже нет никаких надежд. На хороу, я вообще 4 стал опять. Пацаны, стреляйте как-то, не знаю, что-то делайте. О, один остался. Пацаны, у нас есть шансы. Уже нету, наверное, пошел итог. ВСЁ! Yeah, победил! Короля этого тупого, блин! Капец. <ли> Капец, <rubbing> это просто... Like ну, по-моему, не тащит, но просто победа мушки Ну, короче, как-нибудь назовем. Мммм... А что? Нифига себе, нормально так. Вот так вот. <сквозди> <смех> поубивал? И... Убил, конечно. Сломай ты эту фигню-то! <служди> да почему поражение-то, -мо? Убей нафиг всех! Как? Как-то <свес> всё? Э -э -э, нафиг отсюда, я сейчас сдохну! Чё происходит? Как это вы чего изможете? А чё не убивай-то? <свес> чё происходит-то? Такой. Какие лучики, нафига, они тут никак не помогут вообще. Попалите, или пацаны? О, щитом, натащи. Да как я вижу, что затошел Да как это вообще возможно, да? Вот таких же, опять. А-а-а, тут нельзя, это уже их на территорию. Капец, конечно, нормально. Иди, э, иди, пацаны! А, я сдох, нафиг. А я поддыхаю, нафиг, быстрее. Ну-то, блин, полный них ещё эта фигня прикатила. Это надо как-то вообще учиться. А, мушкетёр. Если мушкетёра поставить? Двоей хотя бы. Не обязательно там их много так ставить. А бы двоей <таспорщик> <таспорщик> Э! Как сдох? А, они просто кидают и фигня их мушкетёра просто. Офигевают, это так ну, не работает. Хорошо, не работает так не работает. я за него буду драться А какого фика я не достреливаю, я вообще не туда стреляю Всё, походу, проиграл, нафиг Эээ, блин Такого фика я застрелил в здании, опять Это кого? Блин, это длинно! Вы чё, пиздор? Да, nah, да почему проиграл? Это невозможно. Вот это реально невозможно. Ну это вообще бы, Вот это уже сложнее. Бля, ну как их убивать-то вообще? Фехтовальщик, да фихтовальчик нифига не фехтует. Самое сложное вообще. Да, да, да, да, да, да, да, да, чего там всех убивают? Даже его убили? Он как бы живой, ай что? Ай че в сутки, бацаны? Ну че нафигня? Все. Убили нафиг. Хорошо, офигенно, ага, круто. А то далекий товарчик офигенно будет. Смешно тебе, да, очень. Тут там не сейчас. Ладно, вы там не где-то. Оо, кстати. Ага, фигня какая-то. А тебе хана, короче. Эй, эй эй ты ч? И ч ты стремил кого? Да нафиг. Э! Ты ч? Я ч убью нафиг? Я его убью, походу, да? убью нормально я просто не понимаю ну вроде бы там те ушли другую сторону значит убью Что ты там блин стреляешь на нафиг смешно теперь как мне вообще вообще а вот так вот как а как он такой а даже зевс офигел или нет а не зев вообще плевать Нет, даже и Нет, я вообще плеваю, он бессмертный. Ты же говорил. Я за бессмертный, ему вообще плевать, на это. Или нет? Или не плевать? Они встают, они да и не держся, вообще. Вот почему он и сердце всё таки Всё-таки на, на кого он же. сердце. Бессмертный, блин. Все, убивай девца, ну ё-моё, вот Всё Это сердце бессмертное, не знаю, как это, <laughs> это игра, в принципе, какая разница Тут ничего воспринимать ее серьезно нельзя Что-то игра, но это не... Блин, никак не очень получилось Чё, всех убивай сразу Ладно, это не самый лучший вариант Хорошо, лучше мышки тёрл Давай, Нормально Ч ⁇ пока... Типа, а вот этими будет проблема. Реально проблема. Ч ⁇ какая? Ты ч ⁇ Э! Э! эй, эй, не эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, ну эй, мне уйти. эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, He, he, he, he, he, he. Сейчас я тебя убью Аааа, -а, бежим. Короче, надо дальше ставить, да, получается? Да, надо дальше ставить. Мушкитеров, ну, пятки, нет. петь вообще под руку. Вот так. А почему они стоят сюда? Я не понимаю. И тут нравится им или как вообще Нравится им тут стоять, не, не, не Отстреляй ты тепилка тупой Пацаны, помогайте, помогайте Я сейчас убью на Твоих Двоих ми минус Я так буду завалить сейчас Я же я как жертва почти хожу тут Мне тут могут завалить, я по ногам пахну да иди нафиг! О, красавчики, молодцы, все хватит на сегодня. На сегодня хватит. А, уже зима, а там уже, наверное, новая компания будет, а? Нет. короче, мы это узнаем в следующей серии. Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите продолжение... Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите продолжение 15 серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.